Добрый день, товарищи! Рада всех приветствовать на очередном заседании нашего дискуссионного клуба Восток. Сегодня у нас в гостях Максим, представитель анархокоммунистического движения, и Артур, член Бюро Союза коммунистов и представитель информагентства Ледаку. Сегодня обсуждается тема ⁇ Что делать? ⁇ И первым на этот вопрос попытается дать какой-то ответ наш гость вас пять минут что делать это философский вопрос я считаю что делать как я ранее говорил в первую очередь работать надо я считаю в любой структуре в любой стезе надо работать так же как вот ваш клуб Занимайтесь пропаган... пропагандистской деятельностью. Это совершенно правильно, это совершенно грамотная вещь. Но, как я повторюсь, главное это донести простым языком обычным людям, обывалом вот Просто, ну, простым языком объяснять людям, вот, что означает то-то, что означает это. То есть ну, на пальцах показывать буквально как... Свою идеологию доносить, в общем. вот Но... Что делать? А главное, с чем? С чем? На данный момент у нас мало чего есть. Именно у того же рабочего класса. Ну, вы-то как себя относите к рабочему классу, как вы пролы, в первую очередь. Ну, по-коммунистическим. Я-то анархист больше, и как бы, у меня класса – это такая второстепенная стеза. Вот, я как бы не делю на это. Главное, что человек работает, зарабатывает, делает свое дело, и чтобы у него была достойная оплата. В принципе, боремся за одно и то же. Как говорил, по-вашему скажу, товарищ Кропоткин, коммунизм – это анархизм, а анархизм – это коммунизм. Но это все теория и прочее, опустим эту как бы дилемму к тому, то, что объединяться в первую очередь надо и доносить свои мысли более популярным языком. Mm -hmm. То да. есть, чтобы молодежи было mm -hmm. понятно, у них там в тренде там флексить, прочее там, Надо в это вникать. Mm -hmm. Еще минута. И доносить на ихнем языке. Mm -hmm. Ну, я пока ничего больше не скажу, я не знаю, Правильно ну, хорошо. мысль известна. Хорошо, мы вашу мысль поняли, собственно говоря, вы уложились в регламент, Артур, теперь вы ответите на этот же вопрос, что делать и с чем. Да, надо сначала определиться, что делать и с чем, вот именно. То есть Максим много говорил, что нужно до кого-то что-то доводить, какую-то идеологию, какую именно идеологию, то есть они все разные. Вот сейчас, например, у нас главенствует буржуазная идеология. Почему бы не доводить до всех буржуазную идеологию? Можно вот так вот подумать. Но нет, буржуазную идеологию уже, так сказать, есть кому доводить до нас, до всех. Это буржуазному классу. Да, и он это, с этим прекрасно справляется. А мы должны доводить несколько иную информацию. И в связи с чем, опять же, мы должны ее доводить? Может, она никому и не нужна. Вот почему мы приходим к людям и говорим, что-то, лекции начинаем какие-то читать, да, убеждать их в чем-то, зачем? Может они в этом не нуждаются, может им нужна какая-то другая информация, вот с этим надо сначала разобраться в первую очередь. А в первую очередь мы видим, что на улице, вот, оглянемся, у нас капитализм, прекрасный в кавычках капитализм, что это собой, за собой подразумевает? Да? А это подразумевает эксплуатацию наемных работников, не рабочего класса, которого не существует. Люб рабочего любого, класса... человек, любого человека, скажем так, я У думаю. Извини, переверну. Рабочего класса не существует. Существует класс наемных работников и класс буржуазии. И вот в данную секунду, и вообще в течение вот этого всего времени, пока капитализм существует, происходит эксплуатация наемных работников, происходит классовая борьба с тем или иным переменным успехов с обеих сторон. И вот мы должны прийти к наимным работникам и объяснить, что вас эксплуатируют. Всех, конечно, в разной степени, возможно. Кому-то, может быть, живется неплохо, у кого-то зарплата стабильная, но таких очень мало людей. В основном мы видим ситуацию, что люди теряют работу, люди приходят за, казалось бы, бесплатным медицинским обслуживанием и видят, что там... И оно и плохое, и не бесплатное. И э, хотят получать пенсию после истечения своего трудового стажа. А пенсия многим не светит. Или светит очень маленькая, или светит в 65, когда уже многие умрут. То есть нет смысла даже надеяться. Вот, эти, вот эта вся ситуация в комплексе. Ну и, соответственно, там много можно перечислять. Мы сейчас пять минут не уложимся. Я же говорю, мы можем час здесь сидеть и перечислять и все не эти боли. Невзгоды, Собственно которые говоря, у нас есть. Это. Складываются на... которые ложатся на плечи наемных работников. И вот это все мы приходим, перечисляем и объясняем, что, что делать. А делать нужно? Бороться. Бороться с чем? С капитализмом, с классом буржуазии. И какой исход мы хотим получить? Социализм, в первую очередь, пока, да, переходный период, а потом уже коммунизм. Все? Ну, да, собственно говоря, вы все вложились в отведенное время. Давайте тогда более подробно поговорим и про анархическую позицию, и про нашу коммунистическую. Расскажите, почему в анархизме не признается классовое деление общества, какое деление общества признается, как э, планируют работать с обществом анархисты, анархокоммунисты, точнее. Ну, это такой вопрос ты задал, реально, что вот с не ответишь. Анархисты почему не признают класс? Потому что это в первую очередь опять получается какое-то деление. У нас у анархистов ну, не принято делиться. Uh -huh. Коммунистов – товарищи, человек – человек – товарищ. А у анархистов – человек – человек – брат. Uh -huh. как бы, ну, такая вот делюга. Так Можно я спрошу? При капитализме тоже не существует классов, да? Вот данную секунду нет классов. Почему? Они Сейчас есть. есть. Они То есть. Их не будет. Когда-нибудь, да? Или что? Я просто не уловил мысль немножко. Как нет класса? Сейчас нету или вообще нету? Ну, просто мы про... говорим про анархическую идеологию, моя а, точка то зрения. то когда будет если искомому анархо-коммунизм, да? Не обязательно. А. Не если обязательно анархо-коммунизм. Есть и анархо-либертализм. Вы там. признаете существование капитализма в данной секунде? Да, я Вы признаю. При капитализме признаете существование классов или нет? А, оно, теоретически, оно есть. Теоретически. А да, да. практически. Проблема Тут в том. Не может быть так или иначе. Признаете Проблем... или, или нет. Проблема, проблема в том, то, что люди некоторые не осознают себя как какой-то класс, Просто. Например, офисный рабочий он не понимает то, что это. другая он... проблема. Просто давайте вот реально как-то. Вы класс, можете не весь. осознавать себя человеком, но быть человеком. Понимаете, такое тоже бывает. Лежите овощем просто вот, под капельницей. Не осознаете себя человеком, а вы человек. Знаю, Тут есть творится. признаки, это, понимаете? Я понимаю, четкие, я по которым я можно это, определить. Я все это понимаю. Мы просто как бы про другое как бы начали. Я на это отвечаю. Я уже даже.. Забыл. То есть вы признаете, существование классов или нет? Я Да, это да. я признаю. Но я хочу. Я, тихо тихо я тихо тихо хотел тихо. узнать. <laughs> в принципе, больше вот. Я просто говорю, как бы.. Как вот. В чем я убежден, как вот анархист, там анархо-коммунист. Я убежден в том, что у нас не принято вообще, у нас не должно быть понятия классов даже. Потому что есть человек, он индивид, и он социальное существо. В любом случае человек, это социальное существо. У нас же есть собака, друг человека. Почему она друг человек? По биологии, как и у Кропоткина, если труды читать. Почему? Потому что она тоже социальное животное. Нам нужно общение, нам нужно объединяться и делать свое дело там в стаях, каждый выполняет свою роль, у нас как бы идеология из этого исходит. В принципе у коммунистов такая же тема, то что объединяются и делают общее дело от каждого по способности, каждому по потребности. Правильно я говорю? На Это когда этапе, уже да. Коммунизм будет, да. Когда он будет, да. мы к этому стремимся. Если... Всем надо исходить из того, что сейчас. Это есть. не гарантировано. Сейчас, сейчас. Как я и сказал ранее, надо идеологии доносить на популярном языке. Доносить... Не обязательно, нет, не надо. Не внушать ничего. Надо просто доносить, объяснять, разъяснять и делать. Вашу идеологию. Не обязательно даже мою. Так вот, я вначале это сказал, речи, а что, что идеологии разные. Идеологии? Разные. Но... А людям надо определить. Куда идти и зачем идти? Согласитесь, цель у нас одна. Не, помимо ваших двух идеологий... Чтобы был коммунизм? Чтобы людям было хорошо. Вот. По-простому. Вот, по-простому. людям было хорошо, это знаете, как вот... Был такой убийца, Чикатило. Вот ему было хорошо, когда он убивал детей. И отрезал органы. Я извиняюсь, что для YouTube. Вот ему было хорошо, он испытывал экстаз от этого удовлетворение да вот я вот не хочу чтобы таким людям было хорошо понимаете я Но хочу чтобы им пуля в лоб да, да, даже если вот ну, нам да. надо чтобы было хорошо обществу, а не конкретному индивиду потому Когда что для каждого общество... хорошо это разные понятия Своб... у нас у анархистов как свобода каждого начинается там где заканчивается свобода другого понимаете о чем я говорю Или нет? Ну, ну, вы конечно, находитесь понимаем. в обществе, да. соответственно, вы не можете там прийти, что-то сделать плохое человеку, потому что это его свобода нарушается. Правильно? Ваша свобода этим ограничивается. Вот На данный момент вы упомянули Чикатило, даже возьмем. Человек, между прочим, был убежденный социалист, коммунист. И... Когда его перед, рас, перед расстрелом, и у него спросили э, о том, чтобы вы пожелали потомкам людям, он написал одно. Желаю, чтобы таких, как я, маньяков, уродов, там, ну, там как так, чтобы больше не было. Это он написал в книжке, да. которую подарил прокурору. Суть не, не в этом. Подписался. Он осознавал то, что он был плохой человек. Он осознавал. Нам не важно, осознает он это или не осознает. Я понимаю. Цель просто... одна. Исход у него, точнее. Его застрелили. Да? Расстреляли. И... Застрелили, это когда случайно на улице... Хорошо. Его расстреляли. Да. Хорошо. Его расстреляли. Сделали правильно. В анархии как бы нет такого вообще понятия, как тюрем, например. В анархизме он бы спокойно же гулял бы. Нет. Нет. При анархизм. Меня вот, например, вот всегда поражает, вот когда большинство людей думает, что анархизм это все дозвольно и прочее. Но нет. государство есть или нет? Государства нет, вообще. Нет. А кто регулирует общество Люди. само? Люди. М -м -м. Потому а, что у людей. какие и... механизмы. Различные. Все основано на добровольном. Так например, при коммунизме милиция. Чем отличается милиция от полиции? Нет, подождите. При Ми... коммунизме милиция? При коммунизме существовать милиция будет, то есть? При коммунизме не будет. А Хорошо. Вот. социализм, хорошо. При социализме все-таки так. Извиняйтесь. Социализм, милиция, она опять же из добровольно. Она добровольно сформированное подразделение. Не может и так формироваться, да. Вот. У нас у анархистов также. же. Опять же, там как происходит? Но вот этими добровольными формированиями руководит кто? Государство. Какое? Нет. Как при, социализме. Нет. Но... при социализме. При социализме это формирование руководит вторм? государство. Подожди. Тут надо их точку зрения. Ну, просто а параллель а? проводит. То есть это совершенно разные вещи. Почему, почему разные? При социализме и при вашем анархизме милиции. А хорошо. хорошо. Угу. Просто а. я к чему веду то, что все думают, что анархизм это внушает даже советских времен то что это беспредел и разруха и тому подобное но даже в революцию я так не думаю я думаю это просто утопия Все. Ну, если, так, если глубоко углубиться и коммунизм тоже это утопия так у вас же анархо-коммунизм не забывайте я не, утверж... я не утверждаю что я прям тотальный анархо-коммунизм пропагандирую я вообще анархизм Пропагандирую в целом, у него много тоже разветвлений. Как в принципе и у Да вот вы все задаетесь такими вопросами, как Ну, что в обществе творится, то есть <coughs> поймать маньяка, найти там кошечку что нибудь найти потерявшуюся вещь. Вот чем занимается милиция. А, если встанут перед обществом более глобальные проблемы. Ну, допустим метеорит на нас летит кто будет отправлять брюса уиллиса, брюса уиллиса не знаю кто будет отправлять герой то может найти найтись множество чтобы быть острым копья надо чтобы было копье вот э, при анархокоммунизме.. Нету того, кто будет строить копье. При коммунизме есть государство. но не будет инструментом в руках правящего класса, но оно сохраняет административные функции. Я правильно понимаю же? Я думаю, на этом вам стоит продолжить свою мысль. я ответить уже на этот вопрос. Типа, кто будет строить это копье? Ну да, кто будет решать глобальные проблемы. Ну вот, вот э, он сейчас пример привел. Гл просто. Глобальные примеры читал я как-то одну брошюрку, очень интересную, которую банальный пример приводил, как решается проблема. Вот. Ну именно, например, анархизм. Там банальный пример. Собирается как съезд, так скажем. Не депутатов, нет. Народ. Определенный там община. Там возьмем город, там, поселок, там. они собираются вместе, и вот ставится вопрос, вот такая-то вот происходит проблема, надо ее как-то решить, как мы ее будем решать. И все вместе они решают это, делятся на группки и голосуют. Реально они голосуют, кто-то согласен с одной мыслью, кто-то с другой, они между собой общаются, приходят к общему мнению решить эту проблему, например. Вот там. Вот, Иванов Иван Иванович может полететь, но ему надо там собрать денег, собрать там оборудование оборудование, да, да. вот вы-то можете то-то сделать, вы-то можете то-то, надо это решить. Они спорят между собой, там все, решается этот вопрос. Есть. Они угу. собираются, угу. вы итоге Если приходят угу. к общему консенсусу в итоге что это надо сделать в первую очередь все решение вырабатывается голосованием каждый да, раз совершенно, а, совершенно на любом уровне совершенно любое решение любое. абсолютно любое а вот такая ситуация что взорвался например ядерный реактор как в Чернобыле вот. и необходимо срочно принять меры по ликвидации последствий аварии то есть пока они соберутся пока они решат пока подумают а там на секунду идет Счет, между Но Это надо людям в первую очередь донести, каким рассказать им то, что, вы понимаете, то есть, если мы если это не понимаете, сделаем... Понимаете, оперативные действия необходимо совершить. Кто будет совершать? Никто. Это зависит тоже еще от менталитета. Собрались, от подумали, менталитета а кто пойдет, а никто. Никто не хочет... Никто не хотел умирать, называется. Секунду, вот я про это говорю, то, что зависит от менталитета народа. В Японии, например, старики идут добровольно чтобы ну, заниматься вот этим там никовария тоже была четко то фокус. Ну, Фокусима. Да, они добровольно пошли старики. Чтобы Фукусима. молодежь не пошла туда. Они хотят будущее люб своей молодежи. Ну, фокусимы с Чернобылем сравнивать не надо, совсем. Другие. Я не спорю, нет, я не спорю. Да и Чернобыль это тоже как, к это брать. Это как я э думаю, решать проблему при социализме, даже при загнивающем и переходящем в в капитализм обратно и как при махровом капитализме в Японии так что это две большие разницы там Фукусиме можно сказать директор АЭС сам довел до более критических последствий свою уверенную станцию и при этом никуда не присел ни на нары ни на другие ну почему? кто проводил испытания уже сел в Фукусиме там произошло землетрясение? Не, в Фукусиме землетрясение произошло, просто там развитие последствий на станции зависело от решений ее персонала. Они могли заглушить реактор тут же после сообщения о землетрясении подходящей волне. А они решили, что у них хватит дизель-генераторов для охлаждения реакторов, даже если все отключится внешне. И на этом они прогадали, потому что реакторы впустую молотили без, без соответствующего охлаждения. Так вот, Максим, вы говорите, что государство, оно не нужно, его как бы функции могут люди сами на себя принять. Самоорганизация. Да, самоорганизация они занимаются, и зависит это от менталитета народа, то есть от, грубо говоря, воспитание средой. То есть они сами находились в такой среде и стали самоорганизованные. Но тут такой вопрос рождается. Может ли такая ситуация быть на всей земле? Или революция произойдет где-то не глобально, а в определенном месте? Или она обязательно должна на всей земле? Быть? Ну это, как получается, социализм в определенном месте как... Как там в ну, отдельно взять страницу да я, да, да да вот ну оно так и произошло в принципе там вроде товарищ Троцкий хотел мировую такую революцию сделать пускать на все насколько ясно. что он хотел все силы пускать на то чтобы революция бушевала везде ну, поэтому он стал врагом народа и ему пришлось бежать и мы ну, его в итоге нашли вот а так скажем как Товарищ Сталин, я могу ошибаться. Могу ошибаться. Это просто насколько Пока я знаю. Нормально. Товарищ Сталин сказал, нет, да, мы будем делать, вот, вот, вот варить в своем котле, это наше дело. Ну вот, делаем, делаем. А кто хочет, к нам будет присоединяться. Вот. Как и лозунг у СССР был, прилетарий всех стран. Объединяйтесь. Вам это интересно? Приходите. Мы вас примем. Что по этому еще поводу сказать? По всему миру, по всему миру, это как бы может звучит как бы утопически по всему миру, чтобы произошло это. Но даже меня вдохновляет банальная фраза товарища Ленина, утопия это, это сказка утопия. Это отмазка там или как-то. Есть нежелание двигаться к прогрессу. Утопии нету. А как говорил э, советский поэт и музыкант Егор Летов, как он трактовал слово «коммунизм». Это царство небесное на земле. Он также и за анархию выступал, и прочее. По факту, ну анархисты и коммунисты, но это те же самые люди. Вот, ну, у них цель общая. Ну, вообще. бывают разные. Да, и коммунисты тоже бывают разные. Нет, коммунисты, коммунисты Ра одни. разные. Кто называет себя возможно. А настоящие коммунисты одни. Те, как и анархисты. Анархист, нет, вот коммунист. как раз анархисты есть разных спецаф. Анархокапиталисты, анархосиндикалисты, анархокоммунибра. Про анкапов я говорить вообще не хочу. Это. Ну, понятно, это, что это, это, это детский лепет. Это там не просто говорить. Самое печальное, вот, например, я как вообще по факту я как представитель культуры, так скажем, анархо там туда-сюда, но это не суть. И вот такая но вот есть. Надо все-таки дать. Артуру высказаться. Да, так вот. <с agencies> да. <с Ghost> <autour> да. Так мы так и... Я так и не понял. Все-таки государство должно существовать нет. после революции или нет? <stuffed> нет. Так ведь Сталин же, пооборот, поддерживал ситуацию, когда есть диктатура пролетариата. поддерживал ситуацию? Да. Это бесспорно. Он делал правильно на тот вот момент времени. Он делал это правильно. Я это не отрицаю. Я не отрицаю вообще эту всю идеологию вашу. Но просто моя вера моя вера в людей, они сами могут решить вопрос, в любом случае. Люди всегда выживут и всегда сделают правильный выбор, в угу. любом случае. А какой так же вот, выбор можно считать правильным? Я продолжу. Любой выбор правильный, любой. и только один – смерть. Октябрьская революция, как мы помним, да, в 17 году произошла, и... Э, ее совершали, если так можно выразиться, три силы, большевики, анархо-коммунисты и левые эсеры. В курсе, да? Не обязательно анархо-коммунисты. Анархисты, я не знаю, как еще сказать, анархо-коммунисты их называли. А вообще, так вот, анархисты. Так вот, после революции выяснилось, что государство-то все-таки требуется. Почему и для чего? Как инструмент для того, чтобы бороться против буржуазии внутренней и внешней. Помните, да? Республика в кольце фронтов. Так вот, если сразу же после революции страна бы распалась на какие-то кантоны независимые, не знаю, какие-то отдельные коммуны и все прочее, да? Какой бы отпор она могла бы дать внешней интервенции, белому движению? Ну и 14, 14 государств на нас на, тогда на, напали. Да, да. да, да никакой на, она отпор не могла насчет, дать. Она насчет, бы и Красную Армию не сформировала. Насчет отпора, насчет вот отпора. Гуляй Польщина Нестра Иванович Махно была добровольческая армия. Нигде она потом оказалась. Она дала отпор немецким интервентам, например. Она была сформирована добровольно, абсолютно. Ни, ни принуждение, ничего. И коммунистам давало и хлеб, и прочее. Добровольно. Вот. Дело в том, что интервенция сражалась прежде всего не против Махно. Это, это понятно. Да? Это понятно. 14 государств сражались не против Махно. Это понятно. Но анархисты дали отпор. На своем небольшом участке. А какая разница? Маленькая победа сыграла такую же роль Это в не той не же революции, Не получится экстраполировать на 14 фронтов. Ну хорошо, дали бы им оружие. Кому им? Махновцам. махновцам. махновцам. Ну, а сколько народу? А их, а их кинули. Ну их сколько вообще, махновцев? Вы сейчас... Их, вообще... очень... их так-то много было. Вы сейчас нас хотите убедить, что если... Не что если мы страну разделим на части, и заставим каждую сражаться за себя отдельно, то это будет лучше, чем объединиться и сражаться за единую вот эту страну. Да? Нет, ни в коем случае. Возможно, разделение. Возможно. Но это разделение будет чисто. Такая фраза такая, по одному перебьют. Не слышали, Я слышу. Вот если мы сейчас толпой выйдем, да? Я сейчас объясню. И подойдем к другой просто. толпе, то это будет гораздо лучше, чем мы по одному сейчас будем выходить, и нас будут по одному, я извиняюсь, гасить. Это понятно. Я свою стезу, оно разделение будет вот, как скажем, ну чисто формально. Просто в каждом там поселке, в городе, свои обычаи, понятия. И разные народы у нас. У нас многонациональная страна. Вообще так-то. Там, Якутия, там, автономный, uh -huh. Ямал, Ненецкий, автономный uh -huh. округ, Еврейская uh -huh. автономная область, там вот Крым вот сейчас присоединили. Uh -huh. И все, у всех разные обычаи. Но, тем не менее, мы говорим на одном языке. И мы один и тот же народ, по факту. Не обязательно прям разъединяться, там вот, как бы прям, делить прям. Вот прям разделимся, все, мы автономны uh -huh. друг от друга. Нет. Там получается как? Мы живем по-своему, вы живете по-своему, но мы сотрудники, между собой обмениваемся всем. Их что-нибудь объединяет? Их будет объединять все. В но государства очередь, нет. Государства нет. Их будет объединять Так вот. взаимовыгодные, хорошо, по экономике скажем, по капитализму, взаимовыгодные отношения. Но это ладно. Их будет объединять культура. Общая а культура. Культурой общая будете культура? сражаться против интервенции, что ли? А когда прижмет, то культурой, надо будет... да? Закидывать а учебниками. А Какими учебниками? Культурология, Зачем? я не знаю. Каким? Зачем? Нет, культура просто... это не учебники. Нет, это вот обычаев, я, я понимаю. Моего просто... соседа бьют, и его выгоняют из дома. И я знаю то, что завтра ко мне также придут. Я пойду, выйду и буду помогать соседу. А вот это не факт. Вопрос. Э, вопрос... Это я за себя говорю. А. Просто я за себя говорю. Да. Вопрос, в чем проблема? Немножко Любой в этом. Вопрос Каждый немножко не будет. в этом. Чтобы выйти, защищать соседа, вот, у вас должны быть с ним какие-то отношения. Нет. То есть. Вы должны быть да. дружны, а не да. просто вот он мой сосед, и я пойду защищать просто потому, что а завтра придут ко мне. Обычно соседи друг друга. А вдруг узнают. не придут, надежда да. же остается. И получить okay. э, сегодня в лицо, оно немножко противоположно тому, чтобы сохранить лицо, ну, немножко побьют соседа. No. Согласись. А ко мне мог и не пройти, если я не буду высовываться. Вдруг подумает, что согласись, мне вообще здесь нет. Согласись, это происходит, потому что та же капиталистическая пропаганда работает во всю мощь. Нам, мы друг другу нет никто. Нам это объясняют, Человек человеку волк. Ну опять же, вот. максим... Нам это объясняют, нам это внушили, уже все это вкусили и все так думают. Это в смысле подсознательно. Это реально Но вот вы сознательному. Отделить нам нечего никому. Предположим, вы распались просто на если, если ты человек, мы так поняли мысли. У нас есть экономические связи, вот, на, счет, на которых мы прочнее держимся, чем на просто соседских и культурных связях. Если мы не занимаемся совместным трудом, то никакой связи нет. совместным трудом если занимаемся никакой да. связи нету нет если не занимаемся совместным трудом то без этого связи нет мы не ведем совместную экономическую жизнь тогда не возникает культурные связи не возник ну хорошо я, я понял распадается по что... все распадается государство ну, распадается оно, оно распалось 1991. и что печальное то что ну банально стереотипные возьмем Белорусы, бульбаши, как их мы называем, они картошку выращивают, любят картошку, мы ее любим тоже, мы ее едим. Но они сейчас и креветки выращивают, и сыры. Ну это сейчас. Я просто банальный такой вот пример. Ну, Кохлы украинцы, как они себя, а, они отделились, они же типа народ такой. Я, в смысле, на них обиду вообще никакую не держу и прочее. И, кстати, мы, не что... про... да. мы не про Украину сегодня собрались. Совершенно верно. Они вот сало. Ну, а мы там, грубо говоря, самогонку там, так. Мы собираемся вместе, мы все употребляем. Понимаешь, это вот банальный застольный пример. Вот просто банальный застольный пример. Максим Я и, понял, Катургин. это такой экономический пример, что мы производя каждый по одному товару, Вы который нужен всем сил. трем. Вы пытаетесь Странно. искусственно разделить людей сначала, вот по подождите, искусственно разделить искусственно. на кантоны, на, на коммуны там, и все прочее, а потом искусственно пытаетесь их обратно объединить, потому что, ааа, -а, -а, а нам же надо защищаться, точно, надо же за другого идти, Нет. воевать, вот счет за соседа. Насчет искусственно Точно. объединять. Насчет искусственно объединять. Это как раз. А потом надо же еще обмениваться. Насчет... А потом вспомнили про технологии и науку, которые не будет. Сразу насчет... же, да? Насчет искусственно объединять как раз к вам коммунистам. Искусственно объединять любые народности, которые друг другу даже противоречат. Культурно и религиозно. Вот. Это больше к вам. А у нас при коммунизме не, будет, не будет. Ну это у анархистов тоже. У анархистов как? Но насчет по Пофигу. Веришь, пока... не веришь, это твое дело. Просто не навязывай, никому ничего. Это твое дело. Вот. Свобода совести декларируется. Вот. И... И... И... Да. Люди должны сами понять, что это все. Ты, -ты... ты веришь, верь. Не навязывай никому. Вот, вот, вот у меня, например, вот больше всего на данные, на современность, вот что происходит там. Я телек не смотрю, конечно, телевизор, но вот так же вот у меня мать смотрит, и вот просто впичкивают вот эту вот религию, вот это вот все. В школах сейчас. Мне, это, потому... мне это не нравится. Мне это вот не нравится. Но ну, тут надо видеть причину, почему это делают. Почему это мне не нравится? Нет, нет, почему не нравится? Почему это делают? Это делать, чтобы сделать, у них даже, если брать религиозный трактат, у них рабы божьи. Как Маяковский говорил, почему религия существует? Она нам втюхивает такую вещь, что мы должны пахать всю жизнь на дядю, и нам там, там воздастся. Вот. Кому это выгодно? Что... Кому это выгодно? Это выгодно тому же буржую, хозяину и так далее. Можно как угодно. Спокойно эксплуатировать. Да. То Преянная есть работа. иллюзию создаю, что все будет хорошо, но там, ты потерпи. А почему мы должны терпеть? Еще вот сколько у меня было стычек в интернете, там в комментариях, справами, с этими, с белыми. Угу. Особенно с теми вот, которые вот в царя верят там туда сюда церебральный я им я им всем задаю один банальный вопрос я не защищаю там ни коммунистов там, ни прочее. это моя история ее просто она есть все и я просто они им так мозги промыли и они верят вот ре, реально промывание мозгов мне вот это обидно что мой народ ну, стал вот очень ну. обидно и вот я общаюсь, они говорят, вот при царе все хорошо было, там туда-сюда, это Ленин, говорит, там, такой-то секой. Не будем нецензурными словами выражаться. Конечно я, же не будем. Все эти я либерально... говорю, мифы не либеральные мифы, буржуазно-демократические, уже давно разобраны. Я им всем задаю простой вопрос. Ну, если говорю, при царе все так было хорошо, ну, почему что тогда революция-то произошла? И почему так сложилось, что мы свои права выбили? Как и начальный диалог наш был, что делать? Правильно? Что делать? Дискуссиями и прочим мы ничем не добьемся. Так. Как сказал и товарищ Ленин, мы в ворота буржуи можем постучаться только прикладами винтовок. Так вот, мы должны сейчас продолжить про работу в текущем моменте. Не отрываясь от нашего исторического бытия. А потому давай сейчас уже Артур на ту же тему. Ну, для меня, по крайней мере, пока остается ясным, что идеология анархокоммунизма коммунизма ну, имеет много изъянов. Она не продумана, она дальше своего носа не видит, можно сказать, Против после революции. Льва. Произойдет непонятно что. По сути, плавный, разрозненный откат обратно в капитализм, я вижу только. Больше ничего. Поэтому, что получается? Вы эту идеологию, которую вы, ну, грубо, конечно, сказать исповедуете, да, но которой вы приверженцы, вы пытаетесь ее, соответственно, в ней, в правдивости ее убедить других людей. Иначе смысла нет существование вообще вашей идеологии. Если вы не убеждаете, то есть вы как адепт, в единственном лице находитесь, да, тогда, пожалуйста, это ваше дело. То есть вы как верующий для меня просто существуете и все. Больше я никакого отношения к вам, как, только как наемный работник. Я вижу, который наем, наемный работник, который от, отошел от классовой борьбы и не собирается свои интересы, свои интересы в борьбу вступать. Вот и все, что я вижу. Мы Другой позиции придерживаемся. Мы видим, что да, ситуация плохая. Я в самом начале сказал, насколько она плохая, Я только коснулся, так скажем, кончиком кисти, кисти мазком, mm -hmm. насколько она плохая. Если мы начнем перечислять, мы тут два дня будем сидеть. Да, это точно. Ладно. Мы видим это, мы говорим людям, нет, так жить нельзя. Противодействовать этой ситуации мы не можем митингами какими-то там, простыми, вот выходить, <связывая> в смысле, <связывая> с требованиями убрать какого-то чиновника, mm -hmm. а, снизить пенсионный возраст там, и все прочее. Это все бессмысленно. Мы вышли, потребовали, экономические требования какие-то там озвучили. Кто-то послушал, кто-то не послушал. Может быть, даже где-то что-то изменилось, обратно все запросто откатилось. Легко. Соответственно, мы говорим, что проблема не в этом. Проблема в том, что у нас сейчас капитализм. А капитализм, он многоликий. Кого бы не ставили наверх, это будет только марионетка в маске, которая будет повторять то, что ей будет хозяин говорить. Олигархия, буржуазия. Да, вот, мы говорим об этом, что именно система сама, вот эта буржуазная, общественная, экономическая формация, она вас эксплуатирует в лице буржуазного класса. С ней необходимо бороться. Каким образом? Объединяясь. Под чем? Под идеологией коммунистической. То есть, не просто должны объединиться, вы должны понять, что основа это ваше объединение, это марксизм, ленинизм как наука, это теория диктатуры пролетариата, теория прибавочной стоимости, то есть мы все это объясняем людям, что атеизм опять же, исторический материализм, диалектический материализм, мы это все объясняем на пальцах, без всяких вот терминов я могу все это объяснить простому человеку, что он поймет, да, вот смотри, вот, тебя эксплуатируют. Как эксплуатируют? А вот так. У тебя зарплат сколько? Столько. А ты знаешь, что у тебя вот, будь то буржуай, капиталист, который тебя эксплуатирует, или государство, как капиталист, отбирает у тебя определенную долю свой карман. Причем и вывозишь куда-то, и вообще неизвестное направление, и тратит на себя. Это неправильно. А и представь, если бы вот это осталось, пускай не у тебя в кармане, но осталось бы в твоем государстве народном. И потратилось бы тоже в результате на тебя. Бесплатные путевки в лагеря, бесплатные санатории, пенсионный возраст, снижение наоборот. И увеличение постоянной зарплаты при снижении цен. Вот что возможно, когда эти результаты этого труда, не деньги, результаты этого труда вернутся тебе обратно. Воскотехнологичная медицина, и это не я... по льготным ценам, а вообще бесплатно для вас. Не до 60 лет, а всю жизнь. И более сложные можно технологичные операции делать. Это все я, эти договорю, я об этом скажу, я слушаю человека. Да, я договорю, и вот. И в результате то есть бороться против капитализма. С какой целью? С целью свержения, соответственно, да? Буржуазной общественной экономической формации, с целью перехода в социализм. Социализм – это переходный период коммунизма. коммунизм. Что должно делаю? быть ликвидировано? Ликвидирована должна быть частная собственность, в первую очередь. Не просто частная собственность, а на средства производства. На средства производства, да. Но ну, я это подразумеваю. По факту просто. Как Код, инструмент эксплуатации собственно. трудящихся. Вот на пальцах я сейчас все объясню. Наша позиция. Она проста, ясна и четкая. Почему нужна диктатура пролетариата и государства? Потому что… Против этого государства, вновь созданного, народного. Будет, другой Будет же. вокруг, во-первых, буржуазия да, существовать, которая никуда не денется. Будет внутри буржуазии оставаться существовать враги, вот эти так называемые народы. Которые будут любыми путями, убийствами, бандформированиями, чем угодно, противодействовать формированию, соответственно, коммунизма в этой стране. Все? Все четко и ясно. Ну, для да. меня, например, Ну, я про это и говорю. То да есть все понятно, ну, по-моему, вот нет? Проблема в другом, то, что мы-то друг друга поймем, большинство, молодежи и прочее, они могут это вообще не понять. Им вообще до Вот в чем проблема. Ну вот, Максим, вот ты сейчас понял, да, ну извиняюсь, что на ты, да? Ни, ничего. Вот ты сейчас понял эту ситуацию, но ты же все равно остаешься анархистом. Конечно. Вот, а почему ты остаешься анархистом? Хотя ты понял, что я, вот я могу... Правильно много, же, говорить. Я могу много чего сказать по этому поводу. Вот мы и хотим критиковать... Во-первых, я первый раз на вашу, так сказать, съезде в Но я думаю, не последний. Не знаю. Ничего не обещаю. И вообще так получилось спонтанно, и не в том самочувствии. Тем не менее, я вас посетил из уважения к Аркадзе. все уставшие. Вот. По этому поводу можно много сказать. Вот в начале разговора, как вот... В чем изъян? Изъянов в любой идеологии много. Вот мы хотим услышать, чтобы исправить, может быть, этот изъян. Например, вот проблема в коммунистической идеологии. Она неизменна с 20 века. Почему кто сказал, что Ну хорошо, давайте тогда поговорим о неокоммунизме. Ну mm -hmm. это можно, можно говорить бесплатно. о чем угодно сейчас. Почему именно коммунистическая идеология неизменна? Ну просто, сколько я вот читал, там, интересовался идеологией, mm -hmm. она... По факту она неизменна. Спасибо. Мы вышли, а кто... Максим, мы вышли тебе книгу «Социализм», которую написал наш лидер Марк Анатольевич. И там все изменилось. А уже. я думал, это Карл Нет, Марк. Мы не утописты и не Никто. больные люди, поэтому мы понимаем, но что но надо соответствовать времени. Самое интересное, вы обвиняете нас в утопизме. Тоже. Анархизм с древних времен существовал и всю жизнь видит. Существовать может с древних времен все, что угодно. Кристаллизм тоже до сих пор существует с древних времен. Да. Просто он распространился на все... И он везде и тому подобное. Такая и коммунистическая Просто... идеология, и наука, марксизм, ленинизм, она развивается. Ана... в Анархизм тоже наука. Это кто сказал? Крапоткин. Это в чем выражается А почему бы и нет. Аршинов, Я сейчас могу все что Бакунин, сказать. Бакунин, они, они не, не навязывали никому, они исследовали, они приводили свои примеры, они никому не навязывали, они просто приводили примеры, смотрели на жизнь, например, вот Кропоткин, он наблюдал за жизнью животных. Анархизм это идеология. Именно идеология. Что нет. такое наука? Давайте тогда начнем с этого. Да все наука. Вот чтобы определиться в термин. Не все наука. Все наука. Не нет, наука. а религия тогда. Да тоже можно назвать наукой. Есть псевдонация. Это еще хоть как-то наука. Ну, но не религия. Вот. Сегодня мы провели очередное заседание нашего дискуссионного клуба. Благодарим наших участников. Максим, Артур. Сегодня мы обсудили вопрос, что же делать в России и как мы видим будущее. Спасибо за внимание. Мы победим.